Приветствую всех любителей видеоигр, продолжаем играть в God of War. на этот раз, естественно, я хочу попробовать играть с геймпадом, не могу сказать, что это будет прям намного удобнее, учитывая то, насколько медленнее он движется, потому что мышкой, так, как прицель, подожди, подожди, это намного все-таки быстрее происходит, ну не в этом случае, по крайней мере, Блин, как долго он спускается. Ну, по заданию просто надо спуститься. Но, блин, я натупил. Блин. Я тупанул. По-моему, слишком низко спускаемся. Видишь? Лодку выбросило на берег. Значит, кто-то уже вызывал змея. Да, мы спустились еще ниже. Ой. Так, во-первых, надо вернуться обратно. Поднялись? Отлично. Смотрите. Я забыл, наверное, да, вот здесь, мне наверное, сюда. Я думаю, тут будет проход. Я вот эту штуку переместил сюда. И пока не забыл... Да, вот она, дверь. Пойдем сразу в дверь зайдем. Давай, поднимайся, Рич. Отлично. Так, во-первых, еще надо сжечь вот эти, вот эти. Отлично. Конечно, я могу. А ты думал. Теперь поехали. А, левая, потом рт для удара. Ага. Ага. Так, а тихо. И вот здесь. Да здесь здесь. Отлично. Открывай дверь. Тайная комната Открыта одна из семи В целом еще не очень привык а, С закрытой чертой Геодина Не очень привык еще к управлению Если честно но... В целом этого достаточно Так, главное не забывать осматриваться Я совсем кстати, забыл про птиц, если честно Так, что это? Что это такое? Почему это как-то... Ладно. Как-то непонятно сделано, если честно. Такое... Прямо... Ну, как тюрьма. Что ж, это бы объяснило волшебный замок на двери. Но это не просто тюрьма. Я чувствую, словно нас там что-то поджидает. Отлично. Да, умеешь ты нагнать, шутишь. Вообще красота. Не знаю. Фух, ну ничего. Чтобы там ни было, мы справимся. Да. он ведь он прав. совсем справлялись. Да, отец. l 3 r 3 А, это кнопочки. Ну что могу сказать? Пожелать нам удачи. Дверь появилась. Сначала наверх. Хочу посмотреть, что наверху. Тоже ХП -шка. А он может? Да подождит. Ага. И поджечь он тоже не может. Ну конечно. Я, о, о чем я, блядь, рассчитывал. Неужто я не зря сюда пришел? Начертанная эмблема хитрости. ХПшка у меня полная, поэтому можем идти. Блядь, чуть вниз не провалился. Немножко внимательности. Вдруг я что-то упустил. Валькирия? В заточении? Значит, о. это правда. Валькирия? Они же бесплотные духи. Осторожней, парни. Валькирия воплоти. Трудно представить более грозного противника. Она не нападает. Она не видит нас. Докажите свою доблесть, победите Валькирию. Ты не меня. Так, знаешь, я возьму топорик. Ух <свят> ты ж блять, ух ты ж блять. Так, ладно, надо правда, блядь, надо правда привыкать к управлению. Потому что... У -у... не не не не не Вот прям настолько... Не, настолько я не привык. <с naturally> сейчас, сейчас разберемся. Так, поехали с клавиатурой, блядь. Не, с клавиатурой реально привычнее. Я уже все настроил. Прицеливаться, бросить. Там взять новое оружие. Давай, блядь. Подъем, нахуй. Подъем, сука. Думали, блядь, я что, буду к вам подходить, что ли? Размечалась, кашел-то. как ты ему время ушла? Да тихо, тихо, тихо. А что если.. Тихо, тихо, тихо, блядь. Блядь, я только хотел это самое. Брат, верни, верни. Топор верни, говори. Так, подожди, на какую там кнопку? А, вот так, да? Отлично. Ну, на самом деле, это будет достаточно сложно. Защити? Отлично, защитила. Ой. Я... Ох ты, блядь, не хотел на вас терять. Спасибо. Отлично, спасибо. А я только блок поставил прям идеально. Так, как там разозлиться? Ага, спасибо. Поху кого лупить, если честно. Главное убивать. Потому что у меня сейчас хп восстанавливается, пока я вот лупил. И мне в целом похуй. Так, так, так, так, так, так, так, так. так. Блин. Ловись, сука. Тварь, еще и уклонилась. А, то есть она в целом уклоняется от всего этого. Ладно. Блять, ты, конечно, правда вовремя об этом имеешь в виду, но все равно, этого маловато для полной информации. Блин, да. Кп КПшка? Да я же поставил блок, ну, ну, ну баный да. рот. менять все что можно я уже сделаю я не блядь, не попала, тварь Лево. да я вижу, честно Лови, лови, сука, ты пойди. Хорошо, спасибо за подсказку. Тихо, тихо, спасибо, что я увернулся, только не от этих ударов. Блять, вот тварь, ебать. Ловить там, блядь. Тварь, я еще и промахнулся, блядь. Блядь. Но уже половина хп есть, уже хорошо, если честно. Только вот мне бы отойти, блядь, и взять еще хпшечку. Ловить там, хп, блядь, блядь. Хохуй, хохуй Пойдем месить ее так теперь Фух Пока неплохо идем, ладно Там кто-то один живой, конечно Но это не страшно Давай стрелы, они ее еще сверху, блядь Тихо, тихо, хп -шка сначала конечно, Ладно, она просто отвлекает этим Самым меня Но она точно разозлилась, прям конкретно Давай, давай, давай, лупи, лупи, лупи, лупи. Блять, отлично, отлично, отлично. Блядь, делай мой топор. Отклонила, блядь. Тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, блядь, жени, сука. Блять живи сука! Пожалуйста живи блять! А ты сдохнет блять! Давай, давай давай давай давай! Твою мать! Вы освободили меня от моей оскверненной оболочки. За это я буду вечно благодарна вам. Но мои сестры по прежнему в плену. Возьмите мой шлем. Найдите их. Освободите их. Судьба Валькирии в ваших руках. Я записываю там? Да, все, отлично. А то я уже, блядь, испугался. Судьба. Вы начали это важно это еще мягко сказано что ты знаешь да, дельный вопрос но ответить непросто я знаю больше прочих но почти <как> все что касается валькирий окутано тайной меня же встреча с валькириями привела в заточение не уходи от ответа голова говорю же брат ответить нелегко я не знаю как и почему они стали такими злыми но, может быть если освободить и других Предлагаешь сражаться с ними? Судьба Валькирий, парень. Есть ли подвиг достойней этого? Это опасно. А с каких пор тебя это смущает? <сёк> вот и правильно. Так вот, вы начали выполнять легендарные просьбы «Оскверненные Валькирии». Это могущественные создания, которых можно встретить в тайных комнатах Ходина, а также других мирах. Победить их непросто. Для этого вам потребуется особенно качественное снаряжение. Найдите и убейте всех оскверненных валькирий, чтобы узнать правду и получать легендарные награды. Шлем валькирии Кары. Он хранит следы ее духа, тоскующего таскающ... <таскивающего> по сестрам. Хорошо. Опа. Эпический предмет талисман. Смещение миров, временно замедляющий соседних врагов. Улучшение увеличивает длительность смещения. Сердце Мидгарда. Легендарный предмет. Чар увеличения урона от всех атак рукопашных. Понятно, рукопашные меня не очень интересует. Ну ладно. Арсгардская сталь. Арсгардский металл. Извлеченный из обломков брони Валькири. используют улучшение брони, рукояти, талисманов и бла-бла-бла. Еще арсгардская сталь... Все, отлично. Наконец-то, блядь, я ее прошел. Блядь, это было так долго. Я хуею, блядь. Заебался, блядь. Нет. Лучше бы я сюда не приходил, честно. Тут еще и спуск ниже есть. Ебуч... А, стоп. А я не так ли поднялся случайно? Подождите. Нет, я не так поднялся. А пойдемте-ка вниз теперь. Внизу-то меня не было, по-моему. Так, это какой-то рок. Легендарный причем. Ну, ладно, сундук сундуком, но взять я его обязан. Фух, у 3000 серебра! Еще три косаря серебра. Мне кажется, что двери открылись только после того, как я ее победил, если честно. И хорошо, что я решил сюда сходить. Так, один, второй и все, и больше ничего нет, да? Ну, 6 косарей серебра, в принципе, за победу над такой сложной тварью, блядь. Ну, ладно, сойдет, Хорошо. Так, тут ничего по округу нет? Каких-то там супер-ультра наград? Я случайно. Надо было так в нее влетать, если честно. Ну ладно, уже не, уже не важно. Я даже, по-моему, говорить перестал, пока я ее бил. Потому что, блядь, столько дел, столько дел. Но нам нужно вернуться обратно, нам эти двери не нужны. Я сюда пришел, потому что, блядь, хотел пройти этот Момент. Фух, ну заебался я, конечно, знатно. Сколько я? Полчаса на него потратил, блядь. Полчаса, нахуй. Я хуею. Даже запись останавливал, думал, блядь. Ну, типа, частями резал, потому что, блядь, чтобы не потеряться. Ой, вообще капец. То есть, в принципе, 7 врат, 7 врат, 7 валькирий. Угу. То есть, в целом, мы можем так насобирать на броню и так далее, но я уже знаю, что они просто жесть какие тяжелые. Так, вот талисман миров. А, смещение миров, временно замедляющее врагов. Но она, она все равно круче. Дело даже не в том, что она отбрасывает или еще что-то. У него восстанавливается. Блять, но ну он просто легендарный. В целом это уже круто. Так, усиление обороны, ага, понятно. Тут ладно, тут ладно. А малому ничего. Так, дайте мне на наталь... а. Так, подожди, перейти к гнездам. Да, в целом. Так, а что это делает? Высокий шанс получить благословение сильно при успешном парировании. Бросков топора. Вот эта штука полезная. Да, вот эта полезная штука. Мастерство метания, восстановление плюс 5, но сила минус 2. Давай возьмем. А вот сюда. Что у нас тут стоит? Да, подожди. Стоит у нас тут чары по силу рун на 3. Вот так. Отлично. Отлично, отлично. Тебе ничего. Карта, ладно. А, ну это ладно. А, я же теперь сюда телепортироваться смогу. Точно. Бля. Я же сюда могу в любой момент вернуться и сюда тоже. Здесь, оказывается, не все артефакты нашел. А одну штуку нашел. И ворона одного не убил, прикиньте. Здесь, конечно, мне еще проходить. ух, ебать, еще проходить и проходить. Так, все, мы поднялись, да? Пока я тут это самое, сиськи мил. Да, не просто так вот эта штука заточилась. С заточением здесь, оказывается, находится. Но я не жалею, что сюда зашел. Блядь, да, я потратил много времени. Ну, я ее победил. Победил, пока я слабенький. С геймпада играть неудобно, короче, я выяснил. Все-таки так реально было. Но я надеялся, что я через... А, нет, все... На... А, все, все четенько. Не, не дотянулся. А куда мне надо, подождите? А, наверх, все, хорошо. Так, здесь тварями вроде не пахнет. Надо ее подвинуть немножко. Я думаю, столько будет достаточно. Блять, нет, недостаточно. Все, все, все, этого достаточно. Или я должен... Не, я думаю, я так запрыгну. Ага, туда уже не хватает. То есть здесь в целом даже много, я бы сказал, да? То есть надо найти золотую середину. Пожалуйста, блять, он так не падает. Значит, надо найти золотую середину. Хорошо. Так, я думаю, середину. Потому что мне нужно за 10 секунд успеть взять, добежать, перепрыгнуть. И добавить туда. Отлично. И вот сюда. Ее. А, какой я молодец. Не мог я оставить просто этот сундук просто так. О. Отлично. Спасибо за руническую атаку для моих топоров. Так, а что я сюда спустился? А, ну, это быстрый спуск, хорошо. Здесь я точно все. Здесь я точно все закончу. Все, отлично. Теперь я спокоен. Я здесь все везде открыл, Валькирию прошел. А -а -а -а, этих я победил. О, -о, О, теперь можно и на лифт спускаться пойти. Так, я правильно бегу-то? Вроде да, вроде правильно. На лифте он долго спускается. Но я, пожалуй, наверное, выдержу эти моменты с лифтом. Несколько моментов. Надо будет сократить время. Конечно. Вжух. Вжух-жух-жух. Вжух. Так, а -а -а, лодка упала вниз, да, это лодка я помню. Я потащу. Даже на берег выбила. Ты молчишь. Тебе лучше. Да, вроде. Ты подслушал наш разговор с Фреей. Думаешь, что все понял, ошибаешься. Почему ты молчишь? Ну и правда. Говоришь, я проклят. Стал. Я не такой, как ты, я слабак.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 Она была смертной, но знала, кто я. Блин, у меня даже слов нет, реально. Я бог. Он все-таки ему сказал. Почему ты так долго это скрывал? Нехороший он бог. Надеялся избавить тебя. Жизнь Бога. Это нередко бесконечные боли и трагедии. Вот проклятие. А что я могу делать-то? Летать могу. А, -а, -а можно... понятно. Быть невидимым. А, я он не. Же не понимаю. Чувствую себя богом. Я не знаю пределов твоей силы, но со временем мы выясним. Он стал намного приятнее, спокойнее даже, как-то разговаривать с ним нельзя стать волком <свят> он так хочет быть Убери, волком <свят> все-таки так хочет превратиться в какого-нибудь зверя а ты их точно не слышишь Это и неудивительно все боги разные то есть я могу не стать таким же сильным как отец но у меня будут другие таланты они у тебя уже есть парень моя способность к языкам поразительна для твоего возраста лишь время покажет, на что еще ты будешь способен. Ты давно знал? Да, знал. Но я повидал слишком много. Видать я тоже. Да. Главное вот только интересно узнать а ты еще знал, что я правду да, о нем правду, Аня. Я точно знал. В и Синдри? Им ни к чему знать. Бальдер. он знает, поэтому он нас преследует. Ты давно знаком с ним? Я впервые увидел Вальдера в день похорон твоей матери. Это правда. Ой, ну, нам же не обязательно сразу идти в сокровищницу. Ну, мы же боди и можем делать все, что захотим, правда? Что бы ты хотел сейчас сделать? Сейчас покажу. Что-то меня на самом деле немножко напрягает. А, ну, то, что он сейчас сказал, сейчас Давай покажу. Раз, не отвлекаюсь. А, я понял. В целом, в целом, это хорошо, что он рассказал, да, кем он является, и кем он будет. И сейчас сын будет ну, его учить раз. читать, правильно? Читай. Как я понимаю. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Такой не я ли это написал? А ответ? Ладно. Это что, ответ? Это земля. М -м -м. Прячет смерть, дает жизнь. Пиши. Давай. Йорф. Он, кстати, правда рисует символ. Я думал, он просто будет по песку возить, ну типа Если возить. Если бы Альхемии, я знал, что я бог, не было бы так совестно убивать э -э, Ну, интересный ход. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать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 Тюр любил здравствовать О, это Египет? Тюр считал, что Или... и хаоса спасет не Или сила, Греция а, разум. а еще он понимал, что знания других культур Позволят ему шире смотреть на мир Чего не достичь, сидя на месте Один вечно ревниво охранял то, что знал А Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью О -о -о. Потому смертные и любили Тюра И приносили ему дары по всему миру Это круто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 Попавшая путевая башня Именно, чтобы с ней не случилось Это явно было сделано совместными усилиями Тюра и Великанов Так, где проход? О, нифига себе Какой проход интересный Голова и черная рука. Не знаю, никогда не бывал. Нифига себе, какие двери Гам... классные На месте. Бля, ебать, я сейчас испугался Какого хуя А что это за тряп? У, блядь. А можно так не пугать, пожалуйста? Да я подальше ну, отойду Конечно. Так, а что происходит? А, я понял, загадочки, да, я понял. Или их не будет? Думал, что все так, просто? Нет. Можно так что хорошо. А, Во-первых, мы имеем вот эту вот штуку Хорошо, а куда ее? Ты лучше брат. Да я понимаю, я же не знаю, куда ее направить Подожди Вот я ее взял, а куда направить-то я и не нашел даже Или стоп, или она обратно возвращается А, она возвращается обратно на место, хорошо То есть как я ее беру, она начинает свое движение Хорошо, то есть мне надо найти на втором колесе Да или нет? Что-то не понимаю Так, это третье колесо Вот второе Куда? Куда? Где-то А, блять, ебать А я нахуй Думаю, что за хуйня Успел? Не успел, падла Так, ладно, давайте сначала соберем дары пусть. Что это? Это ярость, ярость мы возьмем Все, теперь я понял Ладно, я почему-то думал, что именно с колесом Но нет, ладно Тут надо просто перенести Да. О, о. Так, хорошо. М -м, механизм, который ее раскрыл. Ой, бля. Гостян мне рады. Конечно. Ага. Смотри, с каждой стороны небольшой проход. Как раз для мальчика. Ебать. Иди, иду в этом. Ага, ага, ага. Так, хорошо, ага Ой, блядь, а тут-то как? Подождите, а как я тут-то должен просочиться, блядь? Прям между звенью? Ага Так, так, так, так Хорошо М -м -м, блядь Ладно, я понял я здесь должен был поторопиться еще изначально. Подождите, стоп. Ой, а не нормально. Так, хорошо. Вообще отлично. Опыт. Ну ладно, то что вот это я взял, это фигня. Подождите, а как, а где мне взять это самое? Свет, то есть я должен Сейчас Так, а это что такое? Это не то Я должен, получается, сейчас Взять свет и побежать, да? Бля, ну пиздец Да, не докинул Вернись, пожалуйста, обратно Колечко, колечко Да, это единственный проход, судя по всему Который мне позволено сейчас сделать Бля, мне реально сейчас надо будет бля, прям торопиться. Так, ладно, восемь, семь, шесть. А? Да не, не успею, ну вы чё? Ой, блядь, чуть-чуть не закрыть. Да-да, я тут не успею. Так, ладно, я могу это здесь перепрыгнуть, хорошо. А, я должен буду просто дверь открыть, блядь, ебать, я тупой просто, ладно. Но... Здесь много чего хранится. Пожалуйста, не бери ничего лишнего. Или ты что-то очень-очень интересное нашел? Блядь, мне коветру дальше не двигается. У меня так места мало. М -м -м. Это я! Смотрите на меня сзади. Вот он я стою. С двумя клинками, блядь. Ой, запахло родным домом М -м -м. Сейчас увидит себя, да, там стои стоящего И сломает, отвечаю Бля, буду Не знаю, почему-то мне кажется, он сломает его, если честно Он не покажет его сыну Ни в коем случае Неужто ты решил его показать сыну? Кто-то нашел? Хватит баловства Не забывай, зачем мы здесь <свят> Накинул шлем Ну, в осколках он, наверное, увидит это. Ну, там, он же его плохо разбил Но в осколках он обратит внимание Да, я же говорю, что там отец Увидел, но не сказал, потому что зачем Так, я нажал F И ничего не произошло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 вот это я неплохо обратил внимание. Нету здесь ничего. Так. Ой, статую можно ломать. Это мне нравится. Но меня напрягает это синее свечение. Я сразу же думаю, что здесь что-то есть. Так, я нашел один из трех. А где сам сундук? Хуй знает где. Красота. Отлично. Вот и вторая дверка. Ну, конечно, Еще бы их не было. О, ну как же ты измежишь? Конец, должен кто-то защищать все это дело. Ну, а что еще больше не могли? Ты Где еще эти самые мелкие -то летающие? -то? Не понял. А, нашел <смех> что? Давайте вас там тут фигня. Блять, его просто по земле волок. Ох <смех> ты ж <смех> сука! Ох <смех> ты ж блять! А ч, ты будешь? А ч стойку поменять не хочешь, типа? Да, тварь. Давайте попробуем Я же про... Я чё, зря скатачил. Так, ладно. Так, с этим сработало. Хорошо. Хм, Что-то у меня не срабатывает со стойкой. Да, подожди. А, вот. Понятно, бесполезно. Короче, ладно. Проще просто, короче, убить. Все эти фишки со стойками и так далее, не то. Кто первый? Я был первый. А ведь у нас была, блядь, дуэль не на жизнь, а на смерть. Так, где? Где там это самое? Колечко-то второе. А что тебя там так это не важно. Не сюда. Где дверь? Лучше это из Где дверь, блядь. Ой. Подождите, я потерял. Нашел. Слишком поздно я, конечно, нашел, но да ладно. Надо повернуться сразу в нужную сторону к двери. А, так-то лучше. Ох ты, тварь, ебаная, Его бля. Позови, Ебать мразь, бля. Вверх, да чё тут, пояс. Всё? Ничего страшного. Слушай, я просто хочу, чтобы ты говорила неправду. Не важно, нравится она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится, быть богом. А мне, может, понравиться. Ну, в целом, ты чем-то прав Че, могу по ним Нет, а жаль а, -а, а, я понял Все хорошо Блять, нет А, подождите, а я только одну открыл Допустим, я открыл Только одну А там проход дальше, правильно? Еще проходы Бонус? О, нашел, нашел вторую Таратира, таратира О, <плес> блядь <плес> Зажало мне прям локоточек Ух, да Угу, и все заново, да, дверь открывать? Хорошо А мне может понравиться. Еще проходы. Иду. Понял. Иду. Я боюсь смотреть. Удачи. Все, я хорошо. Вот так, а прочитай, пожалуйста. Смотри, волки -великаны, Сколь и хати. Точно, приносящие день и ночь. рагнарёк начнется, когда они поймают солнце и луну. О -о -о. Знал о них? Возможно, они ему нравились, растут все изображениях. Мне интересно, где найти мне третий этот самый. Третий. Ты скажи, я скажу. Мне кажется, он все-таки с той стороны, кстати. Сейчас мы сейчас туда сразу сходим. А, нет, сейчас же драка будет, да. Ну и где давайте? Разве тебе не нравится все это? Быть богом, находить приключения в новых мирах? Не могу. Ну, конечно. Может, это ее Да что тут беречься? -то? Так. ай яй яй Ветров хель? Может на балкон для лучшего обзора. А скажите мне, где третья эта хрень для печати? Может быть, с этой стороны где-то внутри? Да нету вроде бы. Хм, а, во, нашлась. Ой, промахнулся, блядь. Ладно, ничего страшного. Да, блядь. Отлично. Отлично. И сундучок открыл. Что там, яблоко, рок, яблочко. Какое третье? Сколько здоровья! У -у -у. Расту, расту. О, вот это было. По М -м -м, Там я был. Мне показываю, здесь что-то есть. Так, это третье, да, вот оно, отлично. Так, а как мне оттуда... А, вот так мне оттуда выкурить эту штуку. С какой стороны? А, он сказал подняться на балкон. Для лучшего обзора. Где эта штука была? Не тут. Не тут. Вот тут. Может там подъем где есть какой? Я что-то не заметил. Мне кажется, здесь реально надо где-то подняться. Нет, не здесь. Так, ну здесь, понятно, не поднимешься. Да и здесь не.. А, хотя стоп. Что здесь? О, бум ту ту ту ту Блять, что я топор убираю. Так, подождите, а как мне это самое. Как мне взять оттуда эту самую штуку-то? Он так крутится как-то, но... Ну. Я даже туда голову поднять просто не могу. Подсказку дайте мне, подсказку. Вон балкон, хорошо. Как на него подняться? Блин? Сломать? Нельзя. Вот так вот, вот так туда можно подняться... Спасибо Так хотя бы теперь проще Ну что, камешки поломались, Теперь по ним можно спускаться Ну, блять, конечно я, что, Так, отлично Где кошмары -то? Где кошмары-то? Да я знаю, что ты не готов меня в принципе это сильно не нужно Замки я так могу убивать Они к ну, не так подвержены что-то О, тут уже кто-то все разворовал И без меня, блин Козлы Да, хорошо А я тебя искал хочу. Так, цепочку. Ага, цепочку мне не дадут сейчас опустить, я понял. <рапрошу> <рошу> Даже встать не может, бедный. <рошу> <рошу> я разочарован. Прочти, пожалуйста. от Смотри, ловушка для ветров. Да какая ловушка для ветров? О, подожди, какая ловушка для ветров? А эти? Мысль быстрее ветра. Может это вовсе и не про скорость Куда еще могут отправиться ветра А, мне туда на верхушку надо попасть В верхушку Так Если мы опустим цепь Он сразу сейчас будет по ней спускаться когда он все, наверное, по ней спускается кого Мне Но куда известно кого. Вот Право она, наверх не зря. Ага Бля, лезть дольше, чем спускаться. А упасть я просто не могу. Ну, логично. Ага. Даже так. А, ну я типа... Че мне мужик Все? А что это самое? Разбираться-то? Переместил в нужную точку, и все. Главное, да, чтобы сейчас противники не попоявляли. Блять, не так, не так усердно. Даже не думайте мне мешать, я успею добежать. Хотя, как я тут притянул вообще. Так вышло просто, блядь, я так хотел убить аж все. Так, и что я делаю сейчас? Ага, опускаю, Хорошо. Ах ты, блядь, что тварь. такое? Ловушка. Отец! Аааа! -а -а. Мальчик, уходи отсюда! Не уйду! Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене! Но! Их тут три! Что мне делать? А ты соберись! Ты справишься! Поспеши! Я не знаю, могу ли я утонуть! Серебряный гонится за луном! Золотой глинсы за солнце. солнце. Когда снял, что за солнце, солнце вулок, он будет перед морек. Вот тут все перепутано. Ага. Ты молодец. Луна налево, солнце направо. Луна серед... налево, Солнце направо. А -а -а. Ой, блядь. Средний <свят> рычаг. Ебать, я долбоб. Надо их просто не ставить понимать. Средний рычаг! Да да, да, да, да, да, да, я понял Ой, блядь Луна, почему это месяц, сука? Блять. Просто нет слов, реально Это месяц Ну. Получилось? Фух, спасибо. Так. Ебать, мясорубка, блядь. Да вы что, угораете, что ли? Сейчас она еще закрутится, да, блядь? Возьми топор. Топор. Или сейчас... Мальчик, Думай. Нож? А как Давай, его не жалко, хуй с ним. Да, его заживало, но зато все остановилось. Все нормально, все хорошо. Цепь сломалась, ничего не произошло. Ебать, Все, поломали нахуй. Ух, я ее заживала, Вышла. Зато ты спасся. Это было умно. Фух. У меня, блядь... А ч, мне теперь её крутить надо? Не, я её, блядь, больше крутить не буду, спасибо. <связать> Просто выбил, нахуй. <связать> блядь, решение всех проблем, нахуй. Руна у нас! Всё получилось! Спасибо. Да, посмотрим, что приготовил для нас Тюр. Давайте Нет. посмотрим. Защитная руна Фрей смылась. Что же делать? Продолжать путь. Да, к Фредже мы за еще одной не пойдем. Блять, столько тупил, пиздец. Я хуею. Сколько у меня уже запись идет? Блядь? Полчаса еще минус те бои. Вот она, мы ее нашли. О, блядь, ну да, уже минут 50 идет. Давайте заберем и на этом будем заканчивать. Я думаю, на этом хватит. Еще все мои тупые... Туп, это вся моя тупизна. То есть сейчас он ее... Нож, нож сломал Сэр. уже. По привычке. Вот.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 <связывая> Нет такой. Мы несмертные. <гас> Мы нечто большее, и ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Теки у него глаза красивые. Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия.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 Интересно, почему он бороду не забривает? <с> Мне даже стало интересно. Теперь это его меч. Ну, нож, ладно. Но когда он сделал нож... А, ну нож. Ты же так. Опа. Кусочек-то наш. Пусто. Опа. А вот в его руках заработала. Ни хрена себе. Ты ее видел? Да! Ты уверен? Уверен! Точно. А вот и охранничек. цель в лицо. А я тоже так умею. Даже подсказочку дал. Стоп, а он что, не один? О, ты нихуя себе. Ребята, а я злой, как собака. А ты думал, я ч, ещ и собачек не выдержит? Да, вы ребята вообще плохо обо мне мнение. так пора съебывать а ты ч то в тело сразу о! лови будут. вы видели что он мне показывает? Он у меня дрочил только что Ебать. так о целых две секунды затормаживает противник а ты ч, вас хиливаться собрался Пиздать его. Хилиться думал, прикинься, блин Да, да, да, да, я понимаю, они бесполезны. Они прям. Ну прям реально. Ой. А я попал. А я попал. Бля. Сначала сейчас вот этого убьем. О! Минус один. Он как-то сам быстренько от Ну че ему молодец, сказал. Ты, блядь, умирать-то собираешься? Ну а ты там жизни-то уходить, начну. Я понимаю, что я плохо выгляжу. Но куда его бить-то? Я что-то пока не очень понимаю. О. Отлично. Он помер. У нас еще один. О, легендарное пламя. А, -а, -а, а, ебать, лидовый идиот. Лидовый я идиот! Я понял. Да, меня развернуло. <соединяющий> <соединяющий> <соединяющий> Меня развернуло. Так, а, хорошее на самом деле, ну, хорошее время для концовки. А, Бестиарий. А, и нестой Гриндель. На этом все, да, на этой серии мы закончим. Я просто не знаю, сколько она уже длится. Она уже длится достаточно дохрена. Мне еще надо будет убрать, конечно, эти моменты. Но в целом мне понравилось, что нам уже сказал. Все. Блять, я доволен. Спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх, предлагайте игры для обзора. Спасибо, ребятушки. Пока.